Приветствую всех, друзья, коллеги, партнеры. Хочу записать одно видео вместе с регистрацией и заказом оборудования, потому как есть отдельные, и мы методом проб и ошибок уже установили, как должно быть правильно. Поэтому хочу вместе с вами быстренько записать этот полный ролик. Итак, начинаем. Нам надо зарегистрироваться. Заполняем. Я заполняю для своего близкого человека вот она тоже захотела моя кума такую себе аппаратик установить поэтому у меня подтягивается на автомате мои конечно данные но мы заполняем так как надо заполнить Резерв-хотспот. Резервируем. Можно перевести на русский, чтобы было понятней. Нажимаем зеленую кнопочку. Говорят, что надо подождать буквально пару минут, чтобы там в Америке прописались все наши регистрации, поэтому чуть-чуть иногда надо подождать. Пробуем еще раз. Вот буквально полминутки и все отлично поэтому не нервничаем Дел, даем разрешение на геолокацию ну допустим в моем случае этого не надо делать потому как я заказываю для Кумы и у меня отобразится там где я нахожусь у себя дома но дальше мы будем прописывать ее адрес и я думаю геолокация там у нее появится вот, но ну, вы все нажимаете разрешить и геолокация будет здесь показано, вы видите, город Запорожье потихонечку уже засеивается я думаю, каждый из вас тоже может посмотреть, вы видите да, что происходит это Украина вы видите, буквально я скажу вам еще когда, 4 дня назад, когда я регистрировался 4 или 5 уже не помню все было намного чище очень мощно развивается эта тема люди заказывают вы смотрите что происходит почему интересно именно нашей территории потому как еще очень много свободного места здесь уже все очень плотненько а там где плотненько там майнится намного хуже так как расстояние между этими аппаратами должно быть 300 метров и наша задача первыми застолбить чтобы блокчейн на этой карте зафиксировал, что мы первые. И если сосед рядышком с нами проснется и тоже захочет это сделать, ему будет уже указано, чтобы он где-то где через 300 метров себе заказывал такую аппаратуру. Вот в чем как бы есть смысл немножечко поторопиться. Ну и говорят, что акция до августа, до конца августа, то, что бесплатно. Продолжаем. Вот, резервируем себе аппаратуру все подтянулось сразу же значит здесь ну я не буду этого делать потому как я заказываю для своего близкого человека но нахожусь я по-другому по своему адресу вы же скорее всего нам, вам надо дать, чтобы на вашей геолокации это отобразилось значит, надо указывать свой личный адрес куда тебе придет уведомление с почтой, которая рядышком с тобой находится и ты тогда заберешь эту посылку те, кто заказывали на Алиэкспресс, я думаю, они знают и понимают, как это делается. Мы неоднократно делали заказы и приходили нам с почты уведомления, что пришла бандероль. Я думаю, это будет точно такая же система. Поэтому здесь указываем наш адрес. В данном случае вот я прописал его и сразу же появился то, что нам надо. Именно с домом. Любой выбираем. Здесь у нас написано номер апартаментов, то есть квартира. Ставим. Здесь адрес. Сейчас переведу на русский. Вот так даже будет понятнее адрес доставки а это адрес где будет установка стоять то есть по какому адресу вот точно также указываем этот адрес все Как сказали нам в переписке с компанией в том, что когда придет аппаратура, даже если не точно показывают на карте в данный момент локацию, как только мы установим, сразу же точно будет показывать, по какому адресу на карте заработал сигнал. Как мы видели, синеньким горело. Ставим галочки. Резервируем. Отлично. Сохраненное бронирование. Сделали. Хорошо. Все. Вот здесь вот должна быть зеленая галочка о том, что бронирование произошло. Еще раз повторяю, вы видите, что происходит. Синенькие точечки это те, которые уже работающие. Оранжевенькие, я так понимаю, это которые забронированные Что это такое? Угу. вот зелененькие это онлайн которые не в сети запланированные в ожидании сдержанный ну вот как-то так вот друзья смотрите что происходит то есть вы видите да Европа засеяна Америка засеяна и вот сколько много еще нам предстоит работы. Украина, Казахстан, в общем все постсоветское пространство. И видите вот сейчас вот как Китай, Корея, ну и другие восточные страны как активно включились в эти процессы. Так что работы у нас не початый край. Сдержанные, я так понимаю, это потому как у них все налеплено, поэтому они вот так вот и работают сдержанно. Поэтому их интересуют вот эти вот открытые пространства. Все, друзья, зарезервировали на этом и заканчивается бронирование нашей точки всем успехов я думаю что будем все больше и чаще проводить мероприятия нам пообещали в руководстве выделить русскоязычного представителя компании поэтому следите за нашими новостями будем стараться максимально точно информировать и делиться своим опытом всего хорошего до новых встреч